Всем здорово, я чуть-чуть сонный Вообще, это, наверное, видно по моему Внешнему виду, насколько все Плохо. Сегодня будет прокачка На 50 тысяч рублей Я думаю, вы не против, что я сегодня Себя прокачаю. Я сейчас уже реально чуть ли Не засыпал и такой думаю Вот мы на топ-скине делали апгрейд ТДЛ, на MyCSGO Еще лежат деньги, чтобы этот апгрейд сделать И то непонятно зайдет, нет И я такой думаю, я тоже хочу Себя прокачать. Сегодня будет деп на тот сайт, который мне крутит или с которого мне выпадает я уж не знаю, ибо не админ но говорю все как оно есть э, ни ссылок, ничего не будет в этом ролике все деньги задепанные мои, я реально просто хочу уйти в плюс э, я устал открывать кейсы и уже, ну честно говоря, минусоваться потому что прокачки есть это все круто, это все здорово но вот прокачки человека на ютюбе только одна, это и то риск трейд сделал но в любом случае, сегодня я короче хочу прокачать самого себя Пожалуйста, поддержи лайком, ведь скоро будет новая прокачка уже тебя, моего подписчика а Пока что я выбираю способ, как выбрать человека, кого будем прокачивать В остальном могу вам сказать, что прокачка будет очень дорогая, если мы говорим прокачки подписчика Ну а сегодня на свой аккаунт я, я закину полтинник, поехали! Ну а перед началом этого ролика я хочу вам рассказать о спонсоре этого ролика. Спонсор этого ролика мои деньги и мои сожженные нервы э, в ППХ и попытках окупиться как на сайтах с кейсами. Их больше нет с нами что денег, что нервных клеток. Поэтому ставь лайк, чтобы они заново появились. Я не знаю, что я сейчас за чушь сказал, но тут должен был быть спонсор, но его нет. Короче, мужики, лайком поддержите, и вообще все будет круто. Вот, ну все, начинаем. Давай уже, поехали. Это сейчас знаешь как надо тут ту ту тут тут тут тут тут тут Бум! Короче, ну что, закидываем деньги Давай вот так вот сейчас сделаю Ну, чтобы, а, чтобы собственно, да Что да, не знаю Мужики очень сильно втыкаю Короче, пополнить а, Чем мы делаем, собственно говоря Количество 25 Бонус, бонус, бонус, бонус Мы возьмем промик отсюда Короче, у меня через ГМ получается пополнить только по 25 рублей Поэтому будет два платежа по 25 рублей а Вот, здесь промик на плюс 30% к пополнению Поэтому его сьюзаем, сразу уже будет неплохой бонус Вы не подумайте, что со мной что-то не так, все гуд Ну, типа, реально, я лежал, спал, мне на завтра нужен ролик К сожалению, рекламу никто не купил И рекламного ролика завтра не будет Поэтому, ну, придется тратить свои деньги, 40, короче, маш нафиг Майданы Так, мы 25 рублей заносим Оплатить Сафонов оплатить. Ну что, мужики, у нас опять спецэффектики. Смотри, вот так. пум пум пум пум пум пум пум, -пум. Вот, это опять деньги, это опять я. 32к есть. Кстати, деп сегодня будет полтинник, поэтому доступен у нас будет аж седьмой кейс за... А, вы же не видите. Все, я говорю, я с... салам алейкум. А, вот, короче, седьмой кейс у вас... Я летаю. Нормально. Седьмой кейс у нас будет доступен за 50 кусков. Но надо еще пополнить деньги. А, следующий Следующий деб будет без прома. я сегодня буду двигаться в разные стороны, я и в прокачке говорил, что один делает деб с прома, другой без, поэтому сейчас залетит еще 25 тысяч, ухожу на паузу, наверное, чтобы Егорыч не мазал и заливаем еще 25 кусков, это будет без промика. Сафонов. Оплатить. Мужики, все готово. У меня здесь э, сколько, вот, ну вот. Я что, я увеличил, чтобы дотянуться, короче, вот, вот эта вся история, 57 кусков. Вам вроде бы как все хорошо должно быть видно, я это увеличил, чтобы вы точно видели. Так, начинаем, как обычно, с первых кейсов. Я слишком большой, наверное, это нужно изменить. Так, ну что, погнали. Я не знаю, будет слишком заметно, что я без настроения, но я просто очкую слить деньги, скажу честно и откровенно, все как есть. Что после... Топ скина слива дело у меня ну, я не немного я очень жестко тельтанул плюс и сейчас просмотры немного подупали соответственно нужно будет делать прокачку а с прокачки к счастью или к сожалению я вообще ничего не получаю поэтому э, ну пока дела мои кому интересно никому не интересно не очень хорошо вот но еще все таки я думаю на когда будет короче прокачка на канале она бустит всегда мой канал и просмотры даже после прокачки за что тебе огромное спасибо идут летят наверх Тем Временем мы открываем третий кейс и с него вообще ничего не падает. Ну вот прям вообще ничего не дропается. Если это сегодня будет очередной слив, ну будет не то что обидно, а будет максимально плохо. 66 рублей. Давай вот так вот сделаем. Ты сейчас не увидишь, что выпадет. А я вижу. Вот, вот реально. Вот как думаешь, что там? А, ты ценник видишь? Все, сори, блин. Ладно, в следующий раз сделаем по-другому. Давай сейчас мы вместе с тобой откроем вот этот пятый кейс. И это будет а, своеобразная интрига, короче. Я сделаю вот так, а, закрою. Наверное, вот так вот лучше сделать. Я не вижу, чем мне выпало, и мы сейчас вместе с тобой будем это смотреть. Вот реально не вижу. Там перчатки. Я, я не видел еще цену, чтобы ты понимал. Я еще не видел их цену. Реально, я не видел цену этих перчаток. Я приближу экран. И здесь я, я вместе с тобой буду смотреть. Блин, ну пл очень плохо на этом мониторе видно. 18 тысяч! А, ты не видишь, ты не видишь. Это 18 кусков. Ладно, нет, я на вывод оставлю Перчи красивые, причем, вроде бы как, они должны стоить дороже, чем на сайте Давай еще раз так попробуем сделать Сейчас, я опять же закрою вот так рукой Может, вот эта вот стратегия реально работает Причем самый, я зажмурил счет глаз Причем самый дорогой кейс, который сегодня будет, он дается от 50 тысяч рублей депо Поехали Так, что это за покемон? Так, мужики, чтобы вы понимали У меня сейчас полностью слетела Вепка, я не знаю, что сейчас С ней делать, это, это Ну вот, блин, я, я реально не знаю Короче, я сейчас буду настраивать вепку, пока Блин, что за жесть, пока покажу Что мне вообще дропнулось Ну давай меня сюда, я просто Увидел, я начал скидывать вепку Чтобы ты это вместе со мной увидел Я уже сижу, наверное, здесь минут 8 Копаюсь, мне выпал нож за 35 тысяч рублей Я, честно говоря Офигел, но единственное да, все круто. Да, это мы в том числе оставляем. Сейчас нет никаких эмоций, потому что, ну, реально, я, я офигел. Я сидел, радовался. Но, блин, я свернул вебку. Этого не было видно. И я просто сидел с ней, очень долго ковырялся. По итогу у нас перчий нож. И 57 тысяч на балике, это не последний фрикейс. Короче, сейчас я настрою вебку. Надеюсь, что все получится. Потому ну, даже, видишь, я темно, короче. И все будем снимать дальше. Мне получилось сейчас все настроить. А, давай сделаю, блин, чуть ее побольше. Короче, вы не видели моих настоящих эмоций по поводу Ножа, но я реально Я скинул вебку, блин, не видно, да? Сейчас покажу, я, короче, скинул вебку Вот эти два скина, и просто Я сидел реально и с ней ковырялся а По итогу, что у нас получилось? Давай посмотрим Это 18 и 35 53 тысячи, да, был полтинник мы на 3000+, плюсе плюс 657 плюс к на балике. Я уверен на 100%, что изумрудная сеть не выведется. Говорю сразу. И не знаю, насчет кровавой паутины она может, но изумрудная сеть за 18 это очень красивые перчи. По моему мнению, я не думаю, что они выведутся. Но тем не менее, у нас на балике осталось 57 тысяч. У нас есть еще фри кейсы и у нас самый дорогой кейс это седьмой за 50 тысяч депо. Даже шестой мы еще мы ни разу не открыли. У нас есть еще пятый и у нас еще два кейса. По факту действительно дорогих кейса. конечно Самое интересное, это седьмой кейс Но мы уже в плюсе, мне это вообще нравится Так, у нас поехал шестой кейс Давай попробуем вдруг, вдруг опять сработает, я опять закрываю Я опять ничего не вижу, но там ширп, да, подъезжает Ну, вроде бы да Ну, потому что я увидел по прокрутке Два рубля, я не закрыл Ладно, слушай, но этот ролик уже в любом случае достаточно успешный получился Просто по той причине, что мне, блин, надропалось Так, а давай мы сделаем сейчас опять вот таким же образом Не, прикинь, еще раз так выпадет Но два дропа офигенных, и причем это с кейса за, по-моему, то ли... Да, 10 тысяч депа, если не ошибаюсь Я не вижу, чем мне сейчас выпало, я смотрю на второй экран Вместе с тобой сейчас будем проверять Подожди, так, как двигать камеру? Бля, это мой мусорка. Короче, ладно, понял, принял. Почему она весь экран, блин? Что со мной не так? Я честно говоря, фул настройка вебки сбилась. Ну ладно, надеюсь, все нормально будет. Вообще нужно было хоть причесаться. Мне <laughs> что-то совсем на голове жесть. Только сейчас заметил. Ну ладненько, изумрудный дракон. Блин, выпадет осадок? Но такое ощущение, что все Вот у меня реальное ощущение, что ВД вообще сейчас не будет ничего выдавать То есть э, мы плюсанулись на бесплатных кейсах Не то, что сейчас бесплаток Он сейчас не будет выдавать даже с обычных кейсов Ну, типа, с кейсов, с апгрейдов Я уверен в этом, не знаю, на процентов Ну, 50, великий демон, гунгнир Давай прайс я, я не вижу, давай давай дорого Он может стоить до дофига 8 тысяч Блин, а за 8к он вообще есть, но ну, это очень мало Я вам тоже, короче, пробую вывести Мы в этом ролике вообще все вводим Ну реально, у меня жесткий тильт после слива Апгрейда на ДЛ Ну там даже не то, что там даже апгрейда на ДЛ не было Мы просто нафиг слили Камуфляж Так что же вот все такие, это реально, типа для меня это коллекционные скины Которые э, в приоритете типа, подражают И типа они так прокатываются И ты сидишь думаешь, блин, куда ты полетела Ладно, э, осадок Ну можно сувенирку АВП, пожалуйста Это вообще была бы, она реально... Почему так дешево? Да я заберу, я заберу сувенирка. Да она не стоит столько, ну что за прикол, она не может столько стоить. Ну что, поехали по любимым тайным кейсам давай. Сразу пробежимся. С этого кейса и мне, и подписчику, и потом еще подписчику. Короче, тайный кейс тут реально лютый. Мы в прошлом ролике... Тоже открывали кейсы здесь, и типа как раз чувака прокачивали, который ютубер, у которого за... забрали скинов на 17 тысяч, вот. И мы его прокачивали, прокачивали и ему тоже, по-моему, что-то тайного кейса выпало. Виктория, Виктория, Виктория, Виктория блин. Ну что-то... Ну вот... Ну, печально. Так-то, слушай, неплохо он выдал э, с бесплаток. Но ну, ну, нет, ну это вообще чекай просто, это забей. Не, вот реально не то, что неплохо, он очень хорошо выдал с бесплатных кейсов. То есть мы фуло купили деп вот этими лишь тремя с... Четырьмя, прошу прощения, скинами. Я выводить пока не буду, но, типа, мы продадим ширп, который мне здесь явно не нужен. А, итого, ну, типа, 52, короче, где-то 60 тысяч рублей получилось. А, сейчас попробуем, я не знаю, что можно делать. Ну, типа, заапгрейдить там еще на десяточку, например. Если заходит, то это, ну, на самом деле, не супер-пупер, Но ну, тем не менее, хотя бы так. А что выбрать-то можно? Давай попробуем, подожди, Дальше посмотреть Но я пока ничего супер сверхъестественного Такого, что знаешь, не вижу Статрек, бах, он не выведется Он не может стоить десятку, я так считаю Есть, кстати, ВП-вулкан Но за 10 тысяч его потом будет сложновато, на мой взгляд, продать Этот вулкан Ну, типа, вот за десяточку, я не знаю Основа перча, ну, тоже такая себе история Статрек, штык-нож, мраморный градиент Тоже такое себе Ну, вот, серьезно, не знаю Наклейка и Power 11 тысяч ну, типа, ну, ну не знаю, не хочу Фальшивое убийство Короче, я сейчас посмотрю, что тут вообще можно вывести Но я пока реально не вижу каких-то статрековых пазимов Которые сложно продать, графит, который в теории может подорожать подорожать. Может быть, да Ну, типа, ну, вполне реально Но я хочу что-то прям крутое Что-то прям крутое Опа, нашел Вот это да Вот это пойдет Это 49%, это поехали Это, это поза орла определен Давай Главное, что идет запись Есть! Еще один заход Красотища, красотища Просто красотища Вот сейчас реально красотища Это красотулина, это красота Это красотулька Слушай, вообще все гуд пошло Может еще с кейсов что выдаст? Это будет просто шикарно, давай самый дорогой Че, на все гуляем? Давай на все, поехали Блин, еще вот с кейсов бы обычных упало Пока нам по сути дропнулось Только чё за фигня Постучаться может, но я дроп вижу. А, дроп нечего. Ну что это такое? Вот дропалось бы сейчас так же, как с бесплаток. Ну типа, в целом-то мы окупились, в целом-то окей. Но мне мало. Ну типа реально, вот когда так начинает дропаться, я не хочу продавать те скины, которые. Подожди, че сба 47 тысяч. А. Все понял. Просто нужно было обновить страницу. А я еще такой смотрю. Адак у нас вообще двенашка. Слушай, ну это плохо. Но я сомневаюсь, что он сейчас что-то даст. Объективно. У нас реально в инвенте лежит очень много скинов. Мы окупились. Ну не так сильно, как хотелось бы, но это окуп, блин. То есть настроение я сегодня хоть чуть-чуть, но взвинтил. Мы еще попробуем вывести, потому что... Ну, еще раз повторюсь, мне интересно, э, как сайт выведет эти скины. А если попробуем еще апгрейд сделать? Может, апгрейды сейчас нормально пойдут? Давай full на... На сколько мы делаем? Ну, допустим, на 4, на 4 тысячи апгрейд, 50%. Но она сейчас не зайдет, скорее всего, типа, заходить. Да, это слив. Пожалуйста, ребята, пожалуйста Так, а вам сейчас будет не видно, поэтому я сделаю вот так Просто перегородил все нафиг Ну давай дальше апгрейд 8К Че будем апгрейдить? Подожди, до чего получится дойти? Давай я с тобой вместе результат посмотрю, там апгрейд пошел Я не вижу, я глаз закрыл Есть Слушай а мне нравится, Вот эти прыжки начинаются на троне. Не, так-то реально офигенная тема сейчас пошла. Смотри, перчатки, транспорт. Че, x2 делаем? Да, x2. Еще одна кровопаутина паутина. 16 тысяч. За 12 у нас есть. Ну, наверное, они какие-нибудь. Ой, хорошо. Ой, это хорошо. Так, что, стоит x2 фигачить? Типа 32 тысячи рублей. Слушай, ну если сейчас 32 зайдет, это все. Это окуп это офигенно. Попробуем. Легенда. 43%. Или чё, бред? У нас уже такие перчи есть, да, пробовать будем? Ну, мне как-то не знаю. Да, пробуем. Ещё наш легенда заходит, это вывод. Да. Ну, блин, 16 тысяч. Ладно. 16к, в принципе, окей. Это не 30. Тем не менее... Немного подрастроился, окей, бывает У нас есть офигительный дроп а Начнем тогда, что, забирать скровой паутины? Но тут будет по-любому 4 или 3 замены Потому что я вижу скины, которые не выведутся Смотри, кстати, вот эти перчи, они вывелись Их будет изи продать Это будет замена, 100% проверяй Миллион процентов будет замена. В принципе, как я и говорил. Единственное, я не знаю, на что тут свапать. Ну вот серьезно, ну тут, ну типа, на что тут свапать? Акихабара? Акихабара за 17 тысяч не выведется. Или я уже был на этой ловушке, она выведется. Нет, за 17 тысяч точно нет. Найс. Фу, хорошо. Акихабара за 17. А почему? Ну я уже ловился, по-моему, раза 4 я эту Акихабару выводил. Это нет. Это не может быть. Это прям не может быть. Блин, ну ладно. А, Зубтигра тоже сомневаюсь. Четыре раза, по-моему, я с разных сайтов проводил хабару И постоянно я вот сижу и такой, типа, не может быть. Зубтигра, прекрасно. Великий демон за 8 тысяч. Тут вопрос. Тут тоже вопрос. Ну да, Азимов, окей, пойдет. А, блин, единственное, я вот авапу сейчас вывожу, но объективно Я понимаю, что я не захочу АТВП продавать, потому что Азимов мне нравится. В принципе, вся, э, вся линейка скинов я э, не особо продаю, но типа, ну окей, пусть будет. Итого, мы вывели все скины, сейчас остается просто ждать. По ценам сайта, что у нас получилось. Будет круто, и будем надеяться, что если э, по стиму это будет дороже, если будет дешевле, будет не очень хорошо. Так, э, по ценам 33 э, 900... Это я и посчитал нож 8. Мы получили 74 тысячи. То есть это плюс 24 тысячи от депа, фактически плюс 50%. Это неплохо, это достаточно хорошо. Переходим в инвентарь и ждем скины. Будем Самое интересное да, во всех опенкейсах это смотреть цену конечных предметов. Вот это в твоем уже инвентаре. Ну что, мужики, все пришло. Я открываю калькулятор. Да, цены все остались, поехали. А начнем мы с перчаток. На сайте они стоили... Кстати, если бы я не слил на апгрейдах, у меня было бы две пары таких перчаток. Они, скорее всего, закаленные в боях. 100% цена десятка. На сайте это было, по-моему, 12 тысяч рублей. Ну, блин. Но они продавались за 13, но это было 28 января. Ну, не знаю. Это, это не очень хорошо. Акихабара. Закаленная в боях с наклеечками и вроде бы как. Даже подобная у меня была. Она оценилась на сайте в 17900 Ну, неплохо. Вот здесь хорошо. Она стоит 19 тысяч рублей. То есть, это плюс 2000 от стоимости сайта. И, ну, вот эти перчатки по итогу, они сейчас немножечко перебьются. Ну, Потому что Акихабара нас плюсануло на два куска И в принципе два куска могут уйти сюда Вот вам и будет 12 300, Даже в плюсах, еще чуть-чуть останемся Зуб Тигра прямо с завода И к цене у меня большой интерес Стоит она 42 тысячи, есть! Вот тут повезло. Вот тут на сайте он стоил 33 900. А в стиме он стоит 42 887. Это плюс почти 10 тысяч рублей. Но объективно, за сколько его продавали? Его продавали за 42 тысячи. На сайте он стоил 33 900 рублей. То есть реально, даже по самым низким ценам, мы в офигительном плюсе. Я еще не поверил, что этот зуб тигра можно вывести. Но да, его можно вывести. Мы в плюсе на 10 тысяч при выводе. Офигенно. Дальше. Сувенирная АВП. Она стоила 1700 Рублей. Она стоит 2700 Плюс 1000 по этим ценам 800 Ну тут 2600 были продажи Три, короче, ладно, авапа будем считать, что ну в нуле АВП после полевых Это, это дешевле, чем на сайте, 100% 9000, по факту 10-9, да, мы в плюсах и по нормальным ценам вывели. В общем, ребят, вот такой получился open case. Реально, я просто сидел поначалу никакой. Я безумно хотел спать. Многие подумают, что, ой, человек, ты там такой, такой был. Нет, я реально хотел спать а, безумно, вот. Но, тем не менее, ролик получился офигительным. Я даже активировался как уголь. Короче, всем огромное спасибо. Ролик получился реально годный. Мы плюсанулись по ценам стима. Я сейчас посчитаю. Подожди. Вот только что посчитал. По ценам стима вышло 85 500 рублей при условии, что дабл 50 тысяч. Это плюс 35 500 рублей. Это больше, чем 50 Ну слушай. Я рад. Реально получилось круто. Напомню, что ни ссылок, ничего не будет, и кейсы я вам нигде не советую открывать. Но у меня канал, который не может жить без uh, кейс-контента, поэтому, ну, тут ничего не поделаешь. На этом все. Это был я. Я поднял себе настроение и, надеюсь, поднял его тебе. Спасибо за просмотр. Хорошего дня вечера. Увидимся на этом канале или поговорим в Дискорде, когда буду тебя прокачивать. Пока.